Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Максим Миченков, я ведущий коммерсант ФМ. Я рад приветствовать вас на межрегиональном онлайн-марафоне. Современные медицинские центры и медицинский туризм в России. Рецепты успеха. Последние годы интерес россиян к услугам коммерческой медицины растет. Эксперты рынка отмечают повышенный спрос пациентов на высокие стандарты оказания медицинских услуг и на сервисную составляющую платной медицины. Конкуренция за клиентов становится все более острой, набирает популярность также медицинский туризм в России. И причины там конечно, не только закрытые границы, растет авторитет российских врачей, услуги более доступны финансово, чем заграничные услуги. Да и вообще, многим медицинская помощь в России понятнее и проще. Конечно, по официальным данным, большая часть россиян отправляется за медицинскими услугами в Москву и Петербург, многие едут на юг совмещая лечение с отдыхом. Однако и Урал принимает большое количество пациентов из разных регионов России и из-за рубежа. Яркий пример – это Челябинская область, в которой уже сейчас можно получить высококвалифицированную помощь во многих ключевых сферах. В области современные медицинские центры, способные конкурировать со столичными и иностранными клиниками. Вот какие они, эти современные медицинские центры, как они привлекают пациентов, Насколько привлекательна местная медицина для жителей других регионов и для иностранцев? Каковы последние тренды, каковы новые вызовы и возможности? Об этом и поговорим в рамках нашего межрегионального онлайн-марафона. Я хочу представить наших сегодняшних спикеров. Это Андрей Важенин, академик КРАН, главный онколог и радиолог УРФО, главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый утро. Виталий Дрягин, травматолог, ортопед, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, основатель клиники профессиональной травматологии и ортопедии «Канон». Виталий Геннадьевич, приветствую вас. Добрый день. Олег Лукин, главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, доктор медицинских наук, заслуженный врач России. Олег Павлович, рад вас видеть. Здравствуйте. Владислав Тупиков, главный врач клиники «Источник». Владислав Анатольевич, Здравствуйте. И также в процессе конференции к нам присоединится Евгений Ванин, заместитель министра здравоохранения Челябинской области. Первым я хочу предоставить слово Андрею Владимировичу Важенину. Я знаю, что Уральский федеральный округ – это уникальное образование для России по концентрации крупных онкологических центров, самых передовых онкологических и ядерно-медицинских технологий. Я знаю, что у вас действительно современная клиника, которая внедряет передовые технологии ну, чуть ли не первыми, то, чтобы в стране, а и в мире зачастую. Хочу, чтобы вы об этом рассказали поподробнее. Вообще, какая ситуация с онкологией, с лечением онкологии в регионе, и насколько востребовано это лечение, это, эти медицинские услуги для э, других регионов, для иностранцев, в том числе. Пожалуйста, Андрей Владимирович. Ну, вы знаете, тема сегодняшней встречи очень интересная. Вот, и не только для обмена опытом, сколько для понимания. Вот ряда системных вещей. Во-первых, я бы сразу четко разделил понятие медицинская услуга и медицинская помощь. Все-таки, когда мы говорим о крупных центрах, как онкоцентр, кардиоцентр, травматологический, все-таки медицинская помощь, где на первом плане стоит не сервис, вот, а медицинские технологии, уникальные, мощные, сопряженные с другими моментами. То, что касается... Онкологическая помощь э, в Уральском округе. Я хочу тоже немножко, уж извините за э, такую навязчивое замечание. Вот, онкология все-таки наука и врачебная специальность. Мы занимаемся лечением онкологических заболеваний. К сожалению, очень часто вот в прессе путают эти вещи. Значит, у нас действительно уникальный букет крупных онкологических центров. Это мы, Катеринбург, Тюмень, э, которые обладают практически полным профилем технологий, которые на сегодня нужны онкологическим больным, начиная от онкологии кончая нейроонкологии, в радиологические техники, от генотерапии до киберножа, гамма-ножа, современных ускорителей. Вот если мы говорим о медицинском привлекательности для медицинского туризма наших соседей других регионов и за границей, нужно говорить именно вот о таких центрах полнопрофильной помощи, вот где пациент, и пациент, когда приходит в центр за помощью, он не знает, что ему нужно, какая технология для него адекватна. Он приходит с жалобой с проблемой, мы должны оценить это и предложить технологию, которая нужна именно больному, то есть персонализация. К сожалению, Целый ряд ситуаций мы видим, когда строится от обратного. Покупается некий сложный хороший аппарат, ставится, образно говоря, самостоятельно, и больные пациентов начинают подгонять под эту технологию. Это достаточно плохо. Следующий момент, который достаточно опасен, когда мы ставим технологию, допустим, диагностическую, тот же самый ПЭТ, который не безразличен в плане доз, которые мы подводим пациенту. КТ-составляющая, это полторы годовые дозы, плюс изотоп, и идет, скажем, гонка накручивания количества пациентов, это тоже не очень здорово. Мне кажется, развиваться должны все-таки наши центры на основе медицинской науки, целесообразности, и быть привлекательными для пациентов. Мы должны именно набором методик, которые мы можем применить, помочь пациенту. Ну, в максимально широком круге клинических ситуаций. Повторяю, не пациент идет на технологию, не аппарат, на который подбирают пациенты, а центр с широким спектром возможностей, которые могут решить практически любую проблему пришедшего пациента. Вот это путь региона, мне кажется, и путь клиник, которые здесь присутствуют. Если вкратце, то примерно вот так мое видение. Угу. А вот вас... еще, допустим, приходит да. человек так, ну, с неким образованием в легких, он не знает, это рак, не рак, еще что-то. Мы должны первое поставить э, диагноз, что это опухоль или не опухоль, а опухоль какая. должны верифицировать ее э, морфологически, а видов всех опухолей очень много, и каждая требует отдельные виды лечения. Дальше мы должны определиться. Все-таки что мы будем проводить? Хирургическое лечение, для этого должна быть хирургическая база, химиотерапию, лучевое лечение. Это большой спектр технологий. Вот тогда мы действительно будем привлекательны. И если брать, скажем, коллег за рубежом, ну, те же клиники Майор, Хьюстон, Мюнхенский университет, то выигрывают именно вот эти большие предприятия. Там, где мы говорим о сложных, серьезных медицинских проблемах. Извините, что перебил. О, спасибо. А поясните тогда сразу. А чем они, чем они выигрывают? А пациент обращается с проблемой. Он едет не на методику. Он едет за помощью в центре, помогут разобраться. Вот взять, допустим, ситуацию лет. 8-10 назад, когда настолько появлялся PET, появился кибернож, и была очень неуклюжая информация в прессе. Это было колоссальное количество звонков пациентов, которые хотели на PET, хотели на кибернож, но им это было не нужно. Ну, то есть люди просто сами, они знают, что появилась новая технология, но как она работает, не ну, совершенно, совершенно верно. Да, Андрей Владимирович, есть же и обратная ситуация, наверное, когда появляется новая технология, сами врачи зачастую не знают, что с ней делать. А вы знаете, в вашей клинике про... такой проблемы нет. Значит, это проблема клиники, у нас никогда такого не было, потому что наши доктора читают журналы и книги, есть участвуют в конференциях, и все технологии, которые у нас появляются, мы сначала их оценивали до того, потом ставили вопросы о приобретении, когда э, железо появлялось у нас, извините за... Даже организм такой, мы уже знали, что с ним делать, где учиться. Вот, у нас не вставало. То есть Там есть... Такой вопрос говорит о том, что руководство клиники не очень здорово занимается образованием пациентов и своим тоже. То есть у вас никаких проблем с кадрами нет? И у вас есть какие-то свои, может быть, центры по подготовке медицинских специалистов или по повышению квалификации? Как это все происходит? Ну, вы знаете, проблемы с кадрами есть и всегда и везде, еще в классе говорил что кадры решают все, особенно с кадрами высокой квалификации, что планку поддерживает, нужно постоянно учиться, заниматься. Это принцип эскалатора, чтобы стоять даже на месте, нужно постоянно бежать вперед. Но мы занимаемся молодежью, занимаемся взрослыми врачами, есть кафедра, и, повторяю, мы не жалеем сил, средства участия в конференциях, в съездах, это окупается. Еще... Такой немножко, немножко технический, пожалуй, вопрос. Я знаю, что многие медицинские центры сталкиваются с проблемой, когда внедрить новую технологию хочется, но нужно получать лицензии, нужно получать разные разрешения, все это затягивается там, не то, что на месяцы, а зачастую на годы, и за это время технология просто устаревает. Вы как-то эту проблему решаете по-другому? Нет, ну проблема, да нет. Есть законный путь, есть закон, как ее решать. Вот, безусловно, это зло неизбежное и неискоренимое, вот, на другого пути нет, но такого, чтобы технология вот устарела, пока мы получаем лицензию, вот, я не видел. Если такое происходит, значит, мы, ну, сильно плохо работаем с бумагами. <распорядок> Ясно. И еще один вопрос. В целом, как можно оценить вообще эффективность онкологической помощи? Вот, на примере вашего конкретного центра. Ну, вы знаете, есть индикативы, которые это однокодичная летальность, но это прежде всего показатель работы общей лечебной сети, это, как правило, не онкологи. Структура э, стадийности, это Содружество онкологов в общей лечебной сети. Э, вот, ну, мы можем говорить о летальности, о наборе технологий, о сравнении результатов наших с работой аналогичных клиник. Вот если говорить о клинике, если говорить о службе, набор, конечно, шире. Вот, то все уральские клиники, вот и мы, и Свердловск, и Тюмень, вот, мы не чувствуем себя в общении с московскими коллегами, такими младшими братьями или пасанками. Вот недавно у нас была, делегации из онкоцентра, буквально на ту неделю, на 75-летие центра приезжали, ну и параллельно такой вот выезд дежурный, это не была комиссия, но и они нам кое-что рассказали, и они откровенно у нас много чего победили. Вот, и онкологические центры Урал, они этим отличаются. Мы не младшие братья в Москве, мы партнеры, как помните, говорил э, в МММ, э, что я, я не... Я я не, не <смех> <Вы патерные. смех> да, но ну, все-таки давайте мы не будем медицинские центры сравнивать с МММ, мне кажется, это <смех> немножко Да-да-да. <смех> <смех> <смех> Хорошо, еще, ну, пожалуй, раз мы говорим сегодня и про медицинский туризм, не могу не спросить вообще, вот конкретно ваш центр, откуда едут люди, из каких регионов они едут, едут ли за границы к вам? Вы знаете, едут очень много, естественно, Казахстан, Средняя Азия, где уровень медицинской помощи, к сожалению, ниже, чем у нас. Но едут из соседних регионов. Вот есть у нас ряд отделений, которых у соседей нет. Это отделение радионуклидной терапии. Ну, ближайшее отделение в Тюмени, меньше, чем у нас, и в округе нет. Это некоторые технологии, такие, как офтальмоонкология, э э э Тибернож. Вот люди приезжают, ну, есть и из дальнего зарубежья, вот э, не так давно лечились наши коллеги с Украины, несмотря на все дипломатические проблемы. Значит, есть у нас э, в аналог даже э, гражданин Соединенных Штатов, который лечился у нас, то есть работал по контракту, случилось проблема, он посмотрел, узнал, сравнил, консультировался э, там с домашними и остался лечиться у нас. То есть э, единственное, конечно. Есть определенные проблемы в межрегиональном общении, даже на трех руках. Это привязано человеку к местному фонду, к местному бюджету, это создает проблемы. Хотелось бы, конечно, шире. Вот когда в 2008-2009 году формировалась первая онкологическая программа, вот была идея создать онкологический округат. Вот, мы должны были быть окружным диспансером, мой округ онкологически шире, чем уральский федеральный, со свободным перемещением пациентов по технологии внутри округа. Но, к сожалению, в полной мере это не получилось. Но вот у нас есть кибернож в ханты есть ГАММА-НОЖ, то есть аппараты похожие, но отличающиеся рядом нюансов. Но переправить пациента можно, но не так просто, как хотелось бы. Mm -hmm. Есть проблемы такие. Да, Андрей Владимирович, благодарю вас. Я хочу напомнить всем нашим зрителям, что у них есть возможность также задавать вопросы нашим спикерам. Для этого есть окно нетворкинга на сайте коммерсанта. Там нужно зарегистрироваться. Врастает регистрация достаточно быстрая. Можете там оставлять свои вопросы для наших сегодняшних выступающих. И есть трансляция на YouTube. Там тоже можете оставлять свои комментарии. Мы обязательно ваши вопросы адресуем. Сегодняшним нашим гостям. Я хочу привести еще один яркий пример высококлассной медицинской помощи в регионе. Это Челябинская частная клиника профессиональной травматологии и ортопедии «Канон» которая производит лечение различных травм и заболеваний опорно -двигательного аппарата. Благодаря техническим достижениям, научному потенциалу и многолетнему опыту докторов клиника востребована, насколько я знаю, не только в Челябинской области регионах России, среди пациентов ближнего и дальнего зарубежья она тоже востребована. Я хочу, чтобы об этом подробнее рассказал Виталий Дрягин. Виталий Геннадьевич, пожалуйста, вот к вам вопрос, кого и, кого и как вы ставите на ноги. Да? Добрый день еще раз всем. Пять лет существует уже клиника. Я имею в виду не амбулаторная помощь, которая распространена сейчас по всей России. Я имею в виду стационарную настоящую помощь. Безусловно, вот сейчас я послушал Андрея Владимировича с удовольствием и могу сказать, что вам удалось как-то вот собрать в одной корзине крупнейшие федеральные центры, так скажем, и нас, маленьких, маленьких по сравнению с ними как бы, сами понимаете, частных, частную клинику. И не только нас, но и остальные тоже ни в коем случае не могут равняться с онкоцентром или сердечно-сосудистым. У них совершенно другие дела, у них совершенно другое финансирование, у них совершенно другое распределение пациентов, поверьте. Так, допустим, вот как по травматологии ортопедии, почему-то нуждающимся на замену коленного сустава там 5 тысяч, Пациентов, и их распределяют между всеми федеральными центрами России. Хотя, поверьте, Челябинская область в состоянии больницы и не только частной клиники, но и государственной абсолютно оказать всю эту помощь. Точно так же я уверен, что по онкологии вряд ли кто-то куда-то уезжает. Но ну, может единица, если кто-то где-то захочет самостоятельно лечиться. Да? И точно так же по сердечно-сосудистой хирургии. Центр напротив нас, я каждый день вижу как бы сердечно-сосудистый центр, в котором они работают с утра до ночи. Поэтому, ну почему-то э, по травматологии РТПД не буду говорить за другие специальности. Все решают за больных, и их надо отправлять в другие регионы. Для меня это непонятно. В этом году, слава богу, ситуация начала немножечко как бы поворачиваться с другой стороны. То есть выделили так называемые квоты, которые не входят в ОМС, то есть это напрямую нашему центру дали 510 квот на коленные суставы, дала Москва. И поверьте, мы за 5 месяцев абсолютно пролечили всех этих пациентов, отчитались и первые в России, так это не то, что хвостовство, а просто первые в России были, кто закончил с федеральными квотами на коленные суставы. Да, были сложности, ковид, как у всех, ну все, мы все знаем, но тем не менее. Я могу вам сказать, все больше и больше, я думаю, исключение будет составлять только онкология, сердечно-сосудистая хирургия. Я абсолютно в этом уверен. Все больше и больше будут все равно образовываться частных стационарных центров, где будут лечить больных и оказываться медицинская помощь. И только, Но вот еще к этим двум центрам еще какую-то экстренную помощь, как в Америке, допустим, сделают, хирургическую, и вот она будет существовать, тоже государственная, так же, как сейчас существуют вот эти вот два федеральных прекрасных наших центров. Все остальное будет частное. И я думаю, что мы еще не успеем умереть, и мы как бы э, застанем еще в то время, когда будет очень много частных центров, которые будут оказывать очень квалифицированную помощь. В отличие, допустим, от того, что говорил Андрей Владимирович, могу сказать, что если, вот как он говорит, что больной не знает, что нужно. У нас, в нашей части, больной прекрасно знает уже, что нужно, то есть у них понятно, там, ну, на самом деле, очень сложно, и там нужны дополнительные, серьезные методы иногда исследований, которые за один, не за один, не за два дня то у нас все понятно, больной приходит, у него все ясно, мы все знаем, что ему делать, как делать, что и как. Нужны определенные деньги, то есть на самом деле пациенты, они все равно все платные. Что государство за них платит, что сам больной за них платит, не имеет значения. Поэтому а, все, что касается области какой-то, да вот допустим, нашей, здесь все прекрасно и все понятно. Все, что касается медицинского туризма, это такой туризм, это такое не совсем такое название, хорошее, на мой взгляд, потому что туризм ⁇ это вот отдыхать. Понимаете? А здесь люди приезжают с большой головной болью и не знают, что им делать. Вот, то есть очень много, естественно, сказать, что она сосредотворяет то, о чем говорил Андрей Владимирович, Но я могу вам сказать, что все больше и больше... С учетом того, если квоты на следующий год, опять не в ОМС, дадут, допустим, в нашу клинику, большое количество будет людей, которые приедут в других территориях. С удовольствием причем. И не потому, что а, мы какие-то там, не знаю, какая клиника, супер, потому что на самом деле везде есть проблемы с квотами, и люди не могут лечиться, и не у всех хватает денег. И мы это прекрасно понимаем. Вот. Но в частных клиниках, чтобы вы понимали, люди идут не на какой-то аппарат или на что-то. Больные приходят к конкретному доктору и говорят, вот ваша фамилия такая, да, вот я хотел бы, чтобы вы меня оперировали. Все. И это, поверьте, это практически везде. Во всех, ну, серьезных частных клиниках России. Вот и все. Поэтому тут все понятно с медицинским туризмом. И они иногда копят деньги специально для того, чтобы, если там не выделяются годы прийти именно к тому человеку, который, которому они хотят лечиться. Все. Виталий Геннадьевич, давайте мы, чтобы еще более полное представление о вашей клинике получить, мы еще видеоролик про вас посмотрим. Да, с удовольствием. Клиника «Канон» – это медицина мирового уровня, современная диагностика, новейшие технологии лечения, это бережное отношение к здоровью наших пациентов и возможность вернуться к полноценной и счастливой жизни. Канон. Десять лет возвращаем к движению. Uh -huh. uh, Виталий Геннадьевич, я не хочу спорить с вами, я просто хочу уточнить несколько... О чем мы говорим, имея в виду медицинский туризм. Ну, конечно, люди приезжают не развлекаться, конечно, не отдыхать, они приезжают не в отеле сидеть. Речь идет о перемещении людей в другие регионы для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. И не только из-за границы люди приезжают в Россию, но и по регионам они тоже вынуждены зачастую ездить. Вот мы об этом и хотим узнать по, поточнее, чем Челябинская область выгодно отличается от других регионов. И вот на примере вашей конкретной клиники можно ли узнать какую-то как бы это сказать, так история успеха вот чем частная клиника а, может а, выгодно конкурировать с государственными клиниками. Слышите, да? да. То есть ситуация какая. То вот, допустим, в противовес то, что сказал Андрей Владимирович, что у них свои задачи, я все прекрасно это понимаю. То частные клиники базируются немножко на другом. То есть вот смотрите. А иногда пациент, которого вы оперируете или которого лечите, он не знает, что вы ему на самом деле делаете и какой уровень операции вообще, и какой уровень лечения вы ему сделали. Понимаете? Он оценивает клинику по очень э, таким скромным, на наш взгляд, но очень серьезным проблемам. То есть он приходит, есть туалетная бумага, допустим, в туалете или нет. Есть ли мыло? Как сестра пришла? Сколько раз пришел доктор? Можно ли сразу вызвать э, сестру? там Ночью сколько раз он ее? Или два часа ждал? Или она пришла через минутку совсем? Сколько раз доктор подошел? Как, что, куда? Перемещение, понимаете? То есть вот на обычных бытовых вещах больные иногда строят свое впечатление о клинике. Понятно, что доктор, который ну вот, будет лечить конкретного пациента, должен оказывать какое-то все равно нужное внимание и, понимаете, как бы он должен слиться с больным, тогда будет все хорошо. Это вот удел, к сожалению, частных клиник. В государственных учреждениях, в лечебных учреждениях государственных этот вопрос не так стоит остро, понимаете, а в частных чем покормили, как хорошая еда, плохая, то есть здесь к этому мы обращаем и вообще во всех частных клиниках обращают на это очень серьезное внимание. Я оперировал в различных городах в частных клиниках России и везде одинаково. Только хороший сервис может снова как бы вернуть, понимаете, все остальное, что было. И это как бы для частников это однозначно, вот однозначно, то что лучшие сервисные условия это точно. Чтобы Андрей Владимирович не обижался на меня, только ради буду. <с> ну, это, пр это правда. правда, понимаете? Так как Андрей То, Владимирович я... улыбается, значит, он не обижается. Ну, значит, я он, надеюсь. Все это прекрасно понимают. Да. Дел дело все-таки в деньгах, потому что здесь в частных-то клиниках люди платят из своего кармана, а в государствах зачастую за них платят государство. Может быть, поэтому люди и требуют, от частных клиник большего. Вы знаете, я могу вам сказать, что не имеет значения на самом деле квота, которая уделяется государством, И те деньги, которые, если это платный пациент, он вносит в клинику, поверьте, они практически всегда одинаковые. Поэтому это такой вопрос. Это вопрос организации. Просто сравнить, допустим, Важенина, у которого, извините, там, я не знаю, Андрей Владимирович, сожжены, сколько у вас поек, ну, под тысячу, допустим, да, ну, правда, не знаю, Ни, никогда вот как-то что-то вот меняют почему-то, вот, и, допустим, 35 поек, которые есть у нас, то есть обслуживать, вы же понимаете, да, ведь? Или у него там целый штат там людей, которые там бегают, носятся и пытаются, безусловно, но объять, ну, такое количество. Или у нас 35. Конечно, мы можем каждого там погладить по головке и так далее, и так далее. Ну, понимаете, о чем речь. Вот и все. Но только на сервисе можно, безусловно, на шикарном лечении, на хорошей там реабилитации, потом на внимание и так далее. Но только сервис на сегодняшний день. Вот и все. Врачи... А, а помимо сервиса, ну вот с теми же самыми технологиями новыми, не получается у частных клиник делать это немножко на шаг побыстрее, чем государственным клиникам? Ну вот, например, та же самая телемедицина, те же самые осмотры по, по скайпу, по видеосвязи, которые сейчас в частных клиниках, и я знаю, в вашей клинике тоже это все уже проводится. А, мо, ну вот, что касается новых технологий, могут частные клиники быть на шаг впереди или нет? Ну... Кое в чем, конечно, могут, но я могу вам сказать, что э, если вы будете меня сравнивать с онкологическим или сосудистым центром, то этого не случится никогда. Вы поймите, у них совершенно другие задачи и у них совершенно другие возможности. Все, что касается травматологии ортопедии, поверьте, э, клиника, я считаю, наша, первой пятерки в России однозначно. И э, я не говорю, что там иностранцы, что-то как-то, но поверьте, здесь... Самые высочайшие технологии применяются. И оборудование такое, что ну, можно закачаться. И во многих больницах государственных про такой оборудование даже никто не слышал. Вот и все. Понимаете, но нельзя сравнивать меня с а, академиком. Это разговора нет. Все, у него совершенно другие возможности. И он, вы поймите, в частной клинике науки не существует. Мы, как рабочая лошадка, которая садится седло и прыгает целый день. Понимаете? И мы должны хорошо прыгать и не упасть седла. А у них совершенно другие задачи. У них задачи, безусловно, наука. И они занимаются этим там, ну не знаю, сколько я живу, как говорится, которую они внедряют. Там клинические исследования. У них там то, все, там. Но ну, вы не представляете, это совершенно там завод, понимаете, металлургический, где плавят там, выделывают там. все вот это вот. У них вот такая вот как бы ситуация. А мы маленький цех складик, который спокойно надо лечить пациентов, чтобы были все здоровы. Все, больше ничего. Да, да применяет, Виталья... безусловно, все, что наработано у него. Виталий Геннадьевич, я, я вас понял, но вы, наверное, меня не так поняли, не знаю, вел вас, может, я в заблуждении, мы не собирались вас сравнивать. Не, не, не, -не, -не, -не. Я, вы, я в хорошем плане имею в виду, я в хорошем плане, ну, на самом деле. Да, мы, мы хотели наоборот рассказать о преимуществах и частных, и государственных клиник. Челябинской области. У нас иногда, Примущество... я перебиваю, у нас иногда больше возможностей в плане учебы, куда-то, что-то, как-то, наверное, понимаете, мы можем там кого-то пригласить, там, так далее, так далее, но и все, понимаете, потому что такое предприятие, как у нас вот, существует два вот этих, это уникальное произведение искусства, как говорится, и на них надо только равняться. Да, Виталий Геннадьевич, спасибо вам огромное. Я напомнил нашим зрителям, что они тоже могут присоединяться к нашей сегодняшней видеоконференции, задавать свои вопросы нашим спикерам. Это несложно, для этого есть окно нетворкинга на сайте Коммерсанта, прямо по трансляции, там можно оставить свои вопросы. И также на YouTube uh, тоже по трансляции есть комментарии. Ваши вопросы мы сегодня адресуем нашим спикерам. Я хочу следующим передать слово. Олегу Лукину, Олег Павлович, пожалуйста, о вашем центре мы тоже хотим услышать. Это Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Вот тоже о преимуществах. А, ну, я не знаю, как можно ли здесь говорить о какой-то истории успеха, но все-таки а, важно да, знать, с какими проблемами сталкивается центр, какие преимущества у него есть на там, региональном уровне, на уровне федерального округа. Пожалуйста. Да, еще раз добрый, добрый день всем. И, конечно, ну, очень интересная играл, и в этом плане хотелось бы сказать вообще изначально, кстати, на днях исполняется 10 лет, как был запущен наш Федеральный Центр Сердечно-Сосудистой Хирургии. И возвращаясь к вопросу вот, туризма, обеспечения населения медицинской помощью, как раз идея создания сети центров высоких технологий, в частности по сердечно-сосудистой хирургии в стране, а таких центров 7 в каждом федеральном округе, по одному центру существует. Это как раз была идея для того, чтобы, Виталий Геннадьевич правильно говорит, чтобы человек, проживая в каком-то регионе, не вынужден был ехать за какой-то технологией куда-то далеко. Она должна быть, но ну, человеку удобнее поблизости получить на самом высоком уровне какую-то медицинскую помощь с хорошим результатом. И сама идея создания вот наших центров высоких технологий была для того, чтобы люди на тот момент, которые ездили в Москву, в Питер для каких-то операций по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, имели возможность получить эту помощь близко к своему дому. И, собственно, идея создания вот федерального центра нашего, сети этих федеральных центров, то есть мы являемся, несмотря на то, что федеральным центром, подчинение федеральному министерству, мы, конечно, очень тесно работаем с регионами, где мы находимся. Конечно, Челябинская область, Курганская область, Оренбургская в части технологии, и Свердловская, Тюменская область и так далее. То есть Уральский регион... В зависимости от потребностей технологий, для того мы и создавались. И на сегодняшний день, на мой взгляд, именно эта идея она полностью себя реализовала. И очень мало людей, которым требуется помощь по нашему направлению, выбирает какие-то клиники Москвы, Питера. Но это право любого пациента. Но таких пациентов на сегодняшний день мало, потому что есть определенный полученный имидж уже учреждениям, показатели работы. По многим критериям оценки работы Центра сердечно-сосудистой хирургии, который было два года назад произведен Федеральным Росздравнадзором, наш Центр по всем направлениям находится в тройке лидеров в стране зачастую опережая известные центры сердечно-сосудистой хирургии, там Москвы, Питера и так далее. Это по поводу самой реализации идеи создания федеральных центров. Какое еще преимущество, вот я соглашусь с Виталием Геннадьевичем, вот сейчас конкуренция здоровая, которая возникает между государственными клиниками и частными клиниками, она позволяет вот развиваться в лучшую сторону и тем и другим. Виталий Геннадьевич уже сказал, что есть определенные преимущества, которые существуют э, э, в частных клиниках. Так вот, как раз сейчас э, от э, требования обеспечить людей просто какими-то технологиями, хорошим результатом лечения, он уже уходит в другое пространство. Мы уже государственные клиники, тоже ставим для себя высоко планку оказания определенных сервисных услуг. То есть для человека действительно очень важно, как его встретили, проводили, помимо того, какой результат был получен, как комфортно ему было пребывать в клинике, были ли какие-то проблемы там с оформлением документов для того, чтобы попасть в клинику и так далее, и так далее. И как раз вот эта здоровая конкуренция между коммерческими структурами, которые тоже сердечно-сосудистой хирургии на сегодняшний день существуют. Правда, они не имеют, конечно, таких возможностей, как большие, как Виталий Геннадьевич сказал, заводы типа нашего по сердечно-сосудистой хирургии, но частные клиники по кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, они в стране уже существуют они именно привлекают какими-то дополнительно своими преимуществами. Но что я должен сказать? Вот возвращаясь к вопросу медицинского туризма. В моем понимании, туризм это когда человек куда-то едет за свои деньги, как отдыхать в Турцию, например, мы покупаем путевки за свои деньги и едем. Вот это туризм. Медицинский туризм, когда человек, для того чтобы получить какую-то медицинскую помощь, которую он не может получить бесплатно или там не устраивают его сроки оказания помощи или еще какие-то моменты, вынужден ехать куда-то и платить свои деньги для того, чтобы получить эту медицинскую помощь в рамках вот именно узко нашего направления, хирургии, На сегодняшний день, ну я выскажу свое мнение, хотя кое-кто может не соглашаться, у нас существуют определенные перегибы в плане медицинского туризма внутри страны. Ну, например, мы федеральный центр. Для нас нет, у нас квоты для любого гражданина Российской Федерации, которого мы пролечим бесплатно, хоть он будет из Кабаровска, хоть из Калининграда, из любой точки страны. И при этом, к сожалению, на местах, зачастую в тех регионах, где какой-то вид помощи, в регионе не оказывается начинают этим пользоваться всякие общественные благотворительные структуры я не против благотворительных фондов они нужны в какой-то степени обязательно в нашей медицине где есть проблемы но когда например человеку там в определенном регионе Педиатр родителям говорят, да, у вашего ребенка там дефект межпрессердной перегородки, например. И есть два варианта лечения. Вот мы вам можем сделать там открытую операцию с разрезом, с искусственным кровообращением. Но есть технология по установке там эндоваскулярной, без разрезов, современные технологии. Мы это не делаем, но мы можем вас куда-то направить, но это будет стоить вот столько-то у вас денег. Начинают это собирать деньги и так далее, и так далее. При этом, такие центры, как мы, если направят такого ребенка к нам, эта помощь будет оказана совершенно бесплатно. Но почему-то вот эти благотворительные фонды, причем стоимость оказания помощи там, мягко говоря, выше, чем себестоимость самой операции, и те квоты, которые существуют у нас и так далее. Вот эти перегибы нашего внутреннего медицинского туризма, к сожалению, они существуют. И с ними, конечно, надо бороться, и вообще это искоренят. Там, где да. действительно можно, мы вообще-то по конституции и по госгарантиям в первую очередь должны обеспечить человека бесплатной, квалифицированной медицинской помощью. И когда есть возможность это сделать, ее надо использовать. Но у нас иногда бывают вот эти перегибы. Да, я согласен, что иногда люди хотят, Виталий Геннадьевич прав, что едут именно на имя человека, специалиста, да, есть какие-то э, известные люди, когда и это право, опять же, пациентов э, ехать туда, когда они знают, доверяют определенному специалисту с его опытом и так далее. Это совершенно другой вопрос. Но когда есть стандартные технологии, которые тиражируемые мы легко выполняем без всяких вопросов и можно направить на них, Почему? но и при этом существуют вот определенные перегибы, но это на мой взгляд совершенно неправильно. Что касается международного медицинского туризма, я еще раз говорю, мы федеральное учреждение, мы немножко находимся в других условиях, любой гражданин России к нам приедет и все в рамках наших возможностей будет ему помощь оказана совершенно бесплатно. Поэтому мы, задачей нашего центра не являются какие-то платные услуги, это буквально единичные больные, которые к нам попадают. Почему мы не сильно развиваем международный туризм, скажем так. Да, к нам тоже приезжают из Казахстана, там из других, но из шести с лишним тысяч операций, которые выполняются в нашем центре за год, Буквально 20-30 человек, это платные операции, вот, людей из других государств или имеющих гражданство других государств, но живущие в России. Олег вот. Павлович, <связывая> <связывая> <связывая> прошу прощения, я, я вас прерву, я хочу, вот прежде чем вы продолжите, прежде чем вы еще вот про а, свой конкретный центр расскажете, у меня к вам много вопросов, я хочу просто чтобы составить еще общую картину и общее впечатление о области, о том, какие медицинские услуги сейчас оказываются. Я хочу передать слово Евгению Вайну, Евгений Юрьевич, заместитель министра здравоохранения Челябинской области. Евгений Юрьевич, пожалуйста, вот ваш, ваш взгляд, как вообще, насколько область, насколько местная медицина привлекательна для жителей других регионов, для иностранцев, и как в области реализуется федеральный проект по экспорту медицинских услуг? От вас хотим это услышать. Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите от органа исполнительной власти, а именно Министерства здравоохранения Челябинской области, буквально рассказать два слова об исполнении региональной составляющей целого федерального проекта развития экспорта медицинских услуг, который входит у нас в национальный проект здравоохранения. Напомню, что в рамках указа президента Российской Федерации от 2018 года в национальных целях и стратегиях и задачах развития Российской Федерации на период 2024 года правительству дано поручение обеспечить 2024 году увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом. И в данном случае реализация мы приступили к реализации проектов на региональном уровне. Цель проекта это увеличение экспорта медицинских услуг, то есть я все-таки в своем выступлении делаю акцент на привлечение пациентов из-за рубежа. Цель проекта – это увеличение экспорта медицинских услуг более чем в 4 раза, и цифра, которая ставится нам в региональном нашем сегменте, это до 3,2 миллиона долларов. Целевой показатель озвучен. Количество пролеченных иностранных граждан вы тоже видите на представленном слайде. В этом году количество пролеченных нам удалось скорректировать с учетом развития ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией. Вы видите, как мы начинали год, практически 12-200 тысяч человек пролечено. 14-409 в марте месяце, затем спад и подъем к сентябрю месяцу. Все это было связано с с противоэпидемические мероприятиями с введением режима ограничительных мероприятий на границе, закрытие некоторых границ и к сентябрю ослабление разрешительного режима по пересечению наших границ. Объем экспорта медицинских услуг по Челябинской области также показан на слайде. Вы видите, что начинали мы практически с января месяцев 243 676 долларов США, по итогам за октябрь месяц мы заработали 32 553 тысячи долларов США. Конечно, это меньше, чем мы с вами планировали, но в среднем медицинские организации Челябинской области за месяц зарабатывали порядка 73 804 доллара США. Как я уже сказал, что показатели у нас по и количеству людей, и по денежному эквиваленту были у нас скорректированы кураторами федерального проекта в связи с поправками на коронавирусную инфекцию и для того, чтобы снизить риск невыполнения данного целевого показателя. В настоящее время при Минздраве Челябинской области у нас создан проектный офис по реализации регионального проекта развития экспорта медицинских услуг. Разработан целый план коммуникационных мероприятий по повышению информированности иностранных граждан на медицинских услугах, которые оказываются на территории Челябинской области. Мы принимали участие в 2019 году во многих форумах, таких как Ханты-Мансийский IT-международный форум, российский конкурс лучших идей и практик по привлечению пациентов, из-за рубежа. И также в этом году мы выступали в конгрессе, Втором международном конгрессе развития медицинского и оздоровительного туризма Большого Урала, который состоялся 25 сентября 2020 года. То есть в Минздраве Челябинской области ведется систематическая работа, которая направлена на аккумуляцию всех, всех хороших навыков и практик контакта с пациентами, в том числе из-за рубежа, медицинских организаций, которые расположены на территории Челябинской области, и тиражирование этих практик. Должен сказать, что сегодня у нас принимают участие наши ведущие действительно клиники, но я разрешите остановлюсь на государственных, это федеральный, это федеральный центр сосудистой хирургии, как один из самых востребованных у пациентов, пребывающих из-за рубежа за получение медицинской помощи. Это перинатальный центр, это детская областная клиническая клиническая больница, Челябинская областная клиническая больница и, конечно же, онкоцентр. Что касается граждан, которые пребывают за получение медицинской помощи, то мы понимаем, что прежде всего мы с вами ориентированы на наших соотечественников. Да? Это бывшие страны СНГ, это ближайшие наших соседей Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. И не потому, что они располагаются ближе к нам. Дело в том, что им легче преодолевать языковой барьер. А у нас, естественно, тоже с этим есть определенные трудности, да? трудности языкового понимания. Поэтому... Большая редкость, когда мы с вами принимаем пациентов из стран дальнего зарубежья, тем более не говорящие на русском языке, хотя такие пациенты у нас тоже встречаются, у нас очень востребованы стоматологические услуги, особенно да, у европейцев даже у тех, кто прилетает из Канады и Соединенных Штатов Америки. Но большая часть равно наших, наших пациентов это страны СНГ. Поэтому на них прежде всего мы должны быть ориентированы, но при этом не забывать развиваться. Да? И может быть здесь частная медицина она действительно делает больше шагов вперед, понимая, что все-таки нужно выходить уже и на другие рынки, а не только замыкаться на странах СНГ. Потому что жители того же Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, они имеют более широкий выход на другие страны, в том числе и европейские. Поэтому здесь рынок, конечно, нам нужно завоевывать полностью поддерживаю Виталий Геннадьевич Действительно, система здравоохранения частная, она более имеет сервисную направленность. Это то, о чем мы сейчас очень много говорим с государственными учреждениями здравоохранения и пытаемся там также внедрять и развивать эту сервисность. Вы знаете, что при Министерстве здравоохранения Челябинской области, как при органе исполнительной власти, даже создан совет, совет, по, совет по качеству по качеству предоставления медицинских услуг, то есть мы не оцениваем саму медицинскую услугу, да, мы именно оцениваем качество ее предоставления, именно сервисность и прислушиваемся к тем предложениям, в том числе и пациентских организаций, которые направлены в наш адрес. Конечно же, перспективы развития туризма, они связаны с перспективом развития нашего туристического кластера, который включает в себя не только медицинские организации, а также которые производят медицинские услуги, но и организации, которые занимаются у нас реабилитацией, долечиванием, и также сюда необходимо подключить и... Те организации, которые занимаются чисто туризмом, потому что приезжая все-таки в наш регион, мы считаем, что мы должны показать красоты Швейцарии, которыми мы гордимся, да, все-таки Челябинская область – это маленькая Швейцария, действительно предоставить качественную, современную, высокотехнологичную, в том числе, да, медицинскую услугу и показать, конечно же, привлекательность и лицо нашего региона, поэтому тоже это наша задача на будущее. Вот кратко то, о чем хотелось бы мне сегодня в рамках нашего обсуждения вам рассказать. Если будут вопросы, с большим удовольствием отвечу. Да, конечно, у меня вопросы. А в целом, какие услуги сейчас ну, вы бы выделили? Какие услуги самые востребованные для людей, которые приезжают из других регионов и для иностранцев в области? область? Да, я уже вот как бы кратко об этом остановился. Прежде всего, это услуги, которые у нас... Это оказание медицинской помощи в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Да? Здесь федеральный кардиоцентр играет большую ведущую роль. Да? Это помощь при онкологических заболеваниях, это стоматологические услуги и это услуги по экстракорпоральному оплодотворению. Вот этот топ услуг, который наиболее востребован у иностранных граждан. Но, конечно, большую часть, если мы посмотрим по средней стоимости чека, да, то мы зарабатываем с вами не на этих высоких технологиях, да, а все-таки мы зарабатываем на а, а, более, а, на более... На услугах, которые носят по чеку меньший, меньший объем денежных средств, да, это медицинские осмотры, связанные с прибытием иностранных граждан, в том числе и обучающихся, которые приезжают к нам на обучение, и иностранные рабочие силы. Uh -huh. uh, Евгений Юрьевич, а вообще сейчас стало сложнее иностранцам приехать в Россию? Я имею в виду, с учетом ограничений, с учетом пандемии, с учетом того, что многим иностранцам приходится доказывать, что им действительно нужна квалифицированная помощь для того, чтобы получить разрешение въехать в страну. Сильно это влияет сейчас на, на вот такой поток медицинских туристов в Челябинской области? Действительно, ограничительные мероприятия, они достаточно сильно повлияли, и вы это увидели на представленных мной слайдах, то есть поток пациентов да -да. из-за рубежа у нас снизился, но мы надеемся, что в скором времени нам эпидемиологическая ситуация позволит его опять выровнять. А в целом еще какие проблемы могут быть у медицинских учреждений, которые работают с иностранцами? Есть ли какие-то еще такие болевые точки, которые в ближайшее время надо вот срочно решить, чтобы ту же самую федеральную программу реализовать? Ну, самая болевая точка, еще раз повторюсь, она связана с сервисностью предоставления услуг. То есть иностранцы, они настроены на том, что они вот пересекают границу, да, и их нужно взять за руку довести до медицинской организации, сопроводить их в медицинской организации, все им подробно рассказать, все им нужно показать, да, и дальше также после получения медицинской помощи, необходимого объема, также проводить и отправить обратно до, как говорится, железнодорожного вагона, да, до самолета или автобуса, который увезет их домой. Вот это для них важно, и это понимание, потому что это связано с неким чувством безопасности. Вот именно это сопровождение нам и нужно Организовать, но пока вот сил, да, объемов, в том числе и кадровых, у нас не хватает, чтобы организовать эту помощь. Но над этим мы будем работать. Я думаю, что это наиболее перспективно, да. Да, как еще, у меня, у меня, пожалуй, последний вопрос, Евгений Юрьевич. Вот вы говорили: в основном, как все-таки про государственные клиники это понятно, это логично. Но все-таки, как развито в Челябинской области? Государственно-частное партнерство. Вот насколько власти взаимодействуют с частными клиниками, не знаю, поддерживают, не поддерживают, выделяют те же самые квоты, насколько это взаимодействие тесное? Ну, у нас присутствуют коллеги, которые, наверное, скажут об этом с их стороны, да, что касается органа исполнительной власти, то мы поддерживаем всяческие контакты, вы знаете, что многие медицинские организации у нас работают в системе оказания медицинской помощи по ОМС, поэтому мы выделяем объем медицинской помощи, и вот Виталий Геннадьевич тоже об этом уже говорил. Да, Евгений Юрьевич, спасибо, благодарю вас. А, Олег Павлович, с вашего позволения, вернусь к, к вашему выступлению. А, и вернусь, вот мы прервали, по-моему, вас на, на сервисе. Как раз вы рассказывали про то, что сервис а, очень важная составляющая сейчас для оказания медицинской помощи, медицинских услуг, и об этом говорили другие спикеры. А, я читал комментарии по поводу клиник а, в в других областях, в Челябинской области в частности. И многие действительно пишут, что люди едут за границу, потому что там их, правда, принимают. Там, помимо оказания высококвалифицированной медицинской помощи, есть еще и большой период реабилитации, и там тоже за людьми следят, следят довольно тщательно. Вот может ли сейчас Челябинская область, в частности, ваш федеральный центр, похвастаться чем-то подобным? Ну, я должен сказать, как раз изначально при строительстве и вводе в эксплуатацию наших центров этот вопрос был сразу поставлен высоко, потому что проект наших центров – это проект немецких клиник, э, то есть по стандартам, в том числе сервисных услуг и так далее, которые существуют на данный момент в Германии. И наши центры изначально вот, имели возможность сразу э, помимо технологических каких-то медицинских вопросов, были решены многие сервисные вопросы. Но это было сделано не в рамках того, чтобы развивать там медицинский туризм, а просто во главу угла было поставлено, что наши граждане Российской Федерации, которым оказывается бесплатная медицинская помощь, Имели условия не хуже, чем в Германии, что, собственно, сейчас и реализовано, и это существует. То есть каких-то специальных нам дополнительных сервисных услуг для того, чтобы привлекать иностранцев, для нашего центра не существует. У нас они все внутри есть. Да, действительно... То, что прозвучало, что их надо как-то сопроводить, встретить и так далее, да, вот это вопрос, как бы мы не можем силами своего центра организовывать, у нас нет такой задачи, потому что все-таки поток иностранцев, наш центр, он относительно невысок по сравнению с общим количеством выполняемых операций. Но самое-то главное, почему мы на сегодняшний день, вот с точки зрения нашего центра, не имеем возможность более широко использовать наши возможности по развитию зарубежного туризма. Да потому что вот, у нас есть предельная возможность оказания помощи какому-то количеству людей в год. Мы загружены весь год, начиная там с... и так далее. Вот сегодня у нас там 35 операций за день полный комплект занятости коек, и ни одного иностранца на сегодняшний день нет. То есть во главу угла ставится задача, чтобы наши федеральные центры оказывали всю необходимую помощь гражданам Российской Федерации. Потому что на сегодняшний день по некоторым направлениям сердечно-сосудистой хирургии мы отстаем от требований ВОЗ на миллион населения. Выполняем порядка 40-50% необходимых количества операций. То есть перед нами задача стоит максимально сколько мы можем оказывать эту медицинскую помощь гражданам Российской Федерации. К сожалению, стопроцентно мы это выполнить сейчас не можем, но сколько можем, свой вклад делаем. Поэтому в клинике еще сюда большое количество иностранных туристов для того, чтобы показывать им помощь, мы не отказываем, но и специально не занимаемся этим вопросом, хотя и на уровне федерального министерства существуют программы и требования для федеральных учреждений, чтобы мы занимались этим направлением. Но, наверное, сначала нам надо обеспечить этой помощью граждан Российской Федерации, особенно теми технологиями, которые не в каждом регионе сейчас в стране развиты, а у нас они существуют. Мы берем из других регионов. И в плане дополнительной информации буквально вчера было совещание, организованное Федеральным Министерством. Сейчас в Государственной Думе прошло в третьем чтении поправка к закону о Федеральном Фонде медицинского образования, которая еще раз позволяет федеральным медицинским учреждениям более активно принимать пациентов из других регионов вне территориально. Это касается так называемого первого раздела высокотехнологичной медицинской помощи, которая оплачивалась из средств территориальных фондов МС. На сегодняшний день федеральные центры с 1 января, уже эти поправки приняты, будут сейчас утверждены, с 1 января следующего года. Федеральное учреждение будет э, иметь централизованное финансирование по оказанию этой помощи. И опять же, э, вне зависимости от э, места проживания, любой человек, э, гражданин Российской Федерации, может э, ехать в федеральное учреждение при условии, что в его регионе э, какая-то помощь или в полном объеме оказывается, или там очередность большая и так далее, он вот решает и может выбрать себе это медицинское учреждение. То есть больше расширяется возможность доступности, возможности федеральных центров для всех регионов. Это касается первого раздела высокотехнологичной медицинская помощь Я считаю, что это главная задача наших федеральных центров, но по возможности решения этой проблемы, чтобы всем, кому нужно, мы могли оказать помощь, и появление дополнительных возможностей расширения, конечно, нужно развивать международный туризм. Это такое мое мнение. Олег Павлович, а такой простой вопрос, банальный, я бы даже сказал. А зачем вам этот международный туризм? Ну, вот государственная клиника, она на этом зарабатывает или она свой статус повышает? Или повышает статус всей страны, более высокая какая-то цель? Вот да, да, я это? думаю, что это повышает статус всей страны, когда мы говорим, что уровень нашего здравоохранения минимум не ниже, чем там, европейских стран и так далее. Это престиж нашего государства, когда, мы, ведь когда люди к нам приезжают и видят... На каком уровне наше здравоохранение, прямое общение между людьми, это вообще позволяет как-то сглаживать те вот сейчас негативы, которые существуют в том числе к России и так далее. И так далее. Это действительно очень важно, мы это понимаем, это задача общегосударственная, и мы готовы по мере сил в ней участвовать, но вот здесь как раз... Может быть, сейчас возможности каких-то частных клиник, потому что где-то они, может быть, недозагружены и так далее, они могут в первую очередь этот престиж нашего государства выполнять. Вот. Это, опять же, мое мнение. Еще вы уже упоминали, конечно, об этом, но я прошу еще раз, не видите ли вы в этой некой проблемы, что благодаря вот таким большим федеральным центрам, высококвалифицированным специалистам, люди, ну, врачи на местах приспособились сделать какие-то стандартные операции, брать стандартные случаи, а все, что посложнее, отправлять к вам. Нет в этом проблемы? Или все-таки есть? Или вы, наоборот, рады тому, что готовы принимать больше и больше пациентов и а оказывать помощь? Ну, во-первых, возможности наши все равно ограничены. Количество операций, коек и так далее. Они ограничены, я уже сказал, что мы не выполняем ту потребность, которая в стране существует. Во-вторых, Любой специалист, который работает в медицине, плохо тот солдат, который не хочет быть генералом. И любой специалист, он хочет развиваться, делать какие-то сложные технологии, более сложную помощь оказывать. Со стороны специалистов такого вряд ли существует. Если это хороший врач, он всегда стремится развиваться. Что касается возможности учреждений особенно по каким-то дорогостоящим технологиям, они, конечно, могут быть ограничены в той или иной больнице. И тогда вот в, при, в таких случаях и существует федеральный центр, где эти проблемы решены, потому что все технологии, которые существуют на сегодняшний день в мире, они всем доступны, они в федеральных центрах присутствуют, в крупных центрах присутствуют. И как раз наша задача, и сейчас это звучит еще раз, по показаниям, вот буквально вчера то, что обсуждали, показания направления на пациентов на лечение федеральные центры. Это тяжелые пациенты, которым на месте не могут оказано сложные случаи, повторные какие-то случаи, которые вот для региона в какой-то степени менее разрешимы и так далее. И в этом вот приоритет по работе федеральных центров. У нас немножечко другие возможности именно в развитии технологий, но тем более, что мы узконаправлены. Вот в одном сердечно-сосудистом это такой ударный кулак, которым, которым мы можем решать какие-то проблемы, которые на местах могут не решать. Вот В этом случае, вот, собственно, и задача федеральных учреждений. Да, Олег Павлович, еще мы уже не раз сказали про уникальность э, клиники, про то, что уникальные современные технологии она использует. А можно на этом остановиться как хотя бы немного поподробнее? Я знаю, что у вас операционная, ну, по крайней мере, самая современная на Урале, а, но меня очень впечатлило, в одном из интервью вы говорили, что возраст не помеха для таких операций, что вы готовы делать операции как новорожденным, а, детям, которым буквально один день, так и людям в очень-очень преклонном возрасте. Вот это только ваша клиника может похвастаться таким разбросом или нет? Или это сейчас это, стандартная практика для всех клиник? Это стандартная клини практика для всех федеральных крупных клиник, которые занимаются этим направлением. Это нормально. То есть э возможности именно оснащение, квалификация специалистов на сегодняшний день значительно расширила возможности всех этих клиник. Это задача, для чего я говорю, в свое время было дополнительно к тем федеральным учреждениям, которые по нашему направлению существовали, создание сети вот клиник высоких технологий. Их всего было в стране 11, 2 травматологического профиля, 2 нейрохирургического и 7 сердечно-сосудистой хирургии. И задача-то как раз и была для того, чтобы вот охватить вот всех нуждающихся, а нуждающихся это от новорожденных и ну, до старческого возраста, когда зачастую вопросы выхаживания, тяжелые сопутствующие патологии, но в какой-то степени ну, для региональных клиник очень тяжелы. Это в общем-то изначальная была задача, которая вот сейчас на сегодняшний день реализована. И у нас действительно нет ограничений ни по возрасту, ни по маленькому, ни по большому возрасту, тем более средний возраст населения у нас сейчас растет и растет, и сейчас операция с искусственным прообращением людям старше 80 лет, это, если это 10 лет назад было ну, как-то уникально рассматривать, даже нами, на сегодняшний день это рутинная ситуация. Как мы знаем проблемы, которые возникают, в том числе после 80-ти, дополнительные эти проблемы, как с ними справляться и так далее. И тем более появились совершенно новые технологии, которые позволяют, например, людям старшего возраста с помощью мини-инвазивных технологий сделать те полноценные операции, которые раньше делались только, например, с искусственным кровообращением. Но это сейчас Транскатеторные э, рентген-эндовоскулярные вмешательства, которые ну, 10 лет назад были еще недоступны, не развиты во всем мире. А на сегодняшний день они доступны во всем мире, в том числе и у нас. И задача их как можно больше тиражировать. И на сегодняшний день люди уже за 90, э, я сам недавно общался с человеком, 92 лет, который пришел к нам на консультацию, ему надо делать операцию к сожалению с искусственным преобращением, он просто сказал, мы ему рассказываем все риски операции, он говорит а я хочу, у меня задача дожить до 100 лет вот что вы хотите вы меня оперируете нормальное, хорошее желание человек здраво понимает действительно риски в 92 года они выше, чем в 30 лет там, или в 50 но Прооперировали, все хорошо, и я надеюсь, человек доживет до 100 лет, и мы отметим это. Да, дай Бог ему здоровье. Да. Олег Павлович, спасибо вам. Хочу перейти к еще одной истории успеха частной клиники для Челябинской области. Это клиника-источник. Причем у клиники уже несколько филиалов, насколько я знаю, в области, и тут... Обратная история произошла с медицинским туризмом, когда клиника пошла ближе к, к людям. А, насколько я знаю, клиника «Источник» недавно вышла на рынок Санкт-Петербурга, но об этом подробнее уже а, расскажет Владислав Тупиков, главный врач клиники «Источник». Владислав Анатольевич, пожалуйста. Да, добрый, добрый день, коллеги, еще раз. Перед тем, как я начну рассказывать о клинике, хотел бы поблагодарить организаторов данного мероприятия, потому что это действительно актуальные темы, которые сегодня обсуждаются, это и вопросы медицинской помощи или медицинских услуг, это цифровая трансформация, и медицинский туризм. Вчера тоже участвовал в очной дискуссии, в Москве проходил ежегодный конгресс для владельцев и управленцев медицинского бизнеса, проводимый в Эду-Медикум Меддей 2020, где все эти вопросы также обсуждались, особенно вопросы цифровой трансформации здравоохранения на сегодняшний день, так вот, клиника-источник с самого начала, то есть нам в этом году исполнилось тоже 5 лет, за пять лет мы открыли 5 филиалов, и пятый филиал был открыт в Санкт-Петербурге, он был открыт в том числе связанный с медицинским туризмом, не потому что мы пошли ближе да, к народу и в город Санкт-Петербург, а потому что на сегодняшний день Челябинск не очень логистически удобен для пациентов, особенно иностранцев, для пациентов, Севера, когда мы общаемся, да, потому что на сегодняшний день у нас более э, из 300 городов России пациенты наблюдаются в клинике Источник, проходят и получают медицинскую помощь и медицинские услуги. А также очень много пациентов было ну, до ковидной э, вот истории, да, до пандемии, очень много было пациентов из Казахстана, очень много было пациентов из э, дальнего зарубежья. Это Арабские Эмираты, это и Франция, и Великобритания. То есть у нас вспомогательно репродуктивные технологии представлены, которые привлекательны для, в том числе, для дальнего зарубежья. Что есть себя представляет клиника? Пять да, лет, пять филиалов. Мы ориентированы все-таки на медицинскую помощь. Поддержу Андрея Владимировича, который впервые да, сегодня поднял этот первый вопрос, потому что все-таки медицинская помощь это более комплексный подход. Комплексный подход во всем, то есть начиная а, с современных технологий, а, которыми мы владеем, как частная медицина, так и государственная. А, это профессиональная команда, и мы уделяем огромное внимание этому. Это близость к науке, и, то есть и любая организация либо учреждение, да, государственное или частное, оно должно быть очень близко к науке для того, чтобы развиваться и повышать свои знания, и владеть современными медицинскими технологиями. Ну и очень важный момент – это IT-технологии, которые тоже на сегодняшний день в лидирующих позициях. И только вот такая вот комплексность, созданная в комфортных условиях, с высоким уровнем сервиса, на сегодня является привлекательной. Привлекательной как для пациента в своей территории, так и пациентов с других территорий, когда мы говорим о медицинском туризме. Также очень много вопросов на сегодня, и вот вчера на Конгрессе поднимались вопросы, все-таки COVID нас заставил мобилизовать ресурсы, особенно внутренние ресурсы, и частная медицина и частные клиники здесь ну, чаще эффективнее используют, нежели государственные, да, но когда мы говорим о конкуренции там, или говорим о взаимодополнении частной и государственной медицины, то все это заставляет всех развиваться дальше, и все это получает а, благо пациент. А, на сегодня мы оказываем услуги как в системе ОМС, а, и очень активно, да, особенно это касается скорой медицинской помощи, это касается вспомогательных репродуктивных технологий. Очень много пациентов приезжают по межтерриториальным расчетам, а, когда с другой территории, с, нежели из Челябинской области, мы обслуживаем пациентов и оказываю медицинскую помощь. Ну и также вопросы цифровой трансформации. Это начало, начало уже положено, да, то есть это телемедицина. Мы видим, на сегодняшний день законодательная база немного запаздывает, но мы в своей клинике еще до ковида в марте месяце, в начале марта запустили телемедицину. Телемедицина возможно, для пациентов как повторных, через личный кабинет, через сайт клиники, с идентификацией по номеру телефона или электронной почте, так и для первичных пациентов с идентификацией через сайт госуслуги. То есть полная идентификация, поэтому мы себя защитили, законодательно в том числе, и большую часть ну, возможных услуг мы можем оказать в рамках телемедицины ну, в нынешних реалиях. Что еще дополнить? Ну, много было сказано, да. На сегодняшний день ну, клиника представляет собой многопрофильную клинику, начиная от амбулаторно-поликлинической помощи, скорой медицинской, неотложной помощи, амбулаторной хирургии, клиника диагностическая лаборатория, да, у нас. Ну и, конечно, отделение вспомогательных репродуктивных технологий. На сегодня у нас их два, одно в Тулябинске, одно в Санкт-Петербурге. И это больше всего для того, чтобы оказывать медицинскую помощь для жителей э, России, э, ближнего и дальнего зарубежья. Да, Владислав Надович, спасибо огромное. Про телемедицину хочу поподробнее. Конечно, набирает популярность вообще вот эта услуга, но... Я столкнулся с тем, что есть врачи. Я не знаю, как в частных клиниках актуальна эта проблема или нет. Я знаю, что в государственных она точно есть, что не все врачи сами готовы быстро ориентироваться в новых технологиях, быстро подстраиваться под них и оказывать вот такую помощь с помощью телемедицины. В частных клиниках нет такой проблемы? Проблема эта есть, потому что врачи, в принципе, консервативны в своих подходах в большей части. Да? Но учитывая, что Частная медицина, все-таки, вот я уже говорил, да, о более эффективном использовании, инвестиций, в том числе, практически все частные клиники, особенно крупные, владеют информационными системами, в которых доктора уже много лет работают, и, скажем так, для них IT-технологии уже такая реальность. И поэтому частная медицина, ну, скажем, чуть быстрее перестраивается, чуть быстрее может... Там, запустить те или иные проекты, ну, касаемо той же там, телемедицины. Потому что вот в марте месяца, когда мы э, запускали телемедицину и были уже готовы, и пациентам уже это предложили, то есть государственная медицина еще ну, как бы немножко запаздывала в этот момент. Потому что ну, то есть мы более гибкие, и наши внутренние ресурсы, ну, скажем, максимально эффективнее используются, нежели как бы в государственных. Я не говорю, что в государственных менее эффективно. Да? Все зависит от руководителя учреждения. Когда руководитель учреждения продвинутый пользователь, продвинутый пикер там и так далее, да, то и учреждение как бы более продвинуто. Но все равно частная медицина отличается по большей гибкости, большей возможностями внедрение новых технологий. Знаете, как говорят, что сейчас э, врачи должны быть не просто там, специалистами узкого профиля или широкого профиля, а настоящими менеджерами, чтобы ну, по крайней мере, частных клиник это точно касается, чтобы уметь не только помощи оказывать, но и уметь привлекать клиентов и продавать свои услуги, так? Да, конечно. Владислав Анатольевич, э, вот смотрите, с телемедициной тут есть еще одна проблема, что люди... Они же не только получают там через видеосвязь и по другим каналам помощь от врачей, они же еще сами ищут потом. Есть даже такое понятие, я думаю, многие из вас не знакомы, доктор Google, когда стали называть так, то что люди потом ищут сами диагнозы в интернете, сами себе эти диагнозы ставят, потом еще спорят с врачами по этому поводу. Вот как вот в вашей клинике к такой проблеме относятся, как ее решают? Телемедицина не позволяет, конечно, полностью заменить очный прием, потому что есть очень много ограничений, которые существуют в телемедицине. Но все-таки э, в тех как бы, реалиях, в которых мы на сегодня оказались да, с COVID-19, когда э, часть пациентов просто, ну, там, особенно те, кто 65 плюс, оказались закрытыми в своих домах и практически без медицинской помощи, то внести какую-то корректировку а, в их состояние здоровья, да, с учетом того, что они наблюдались раньше, они же были, регулярно посещали доктора, они принимают какие-то препараты, И внести какие-то корректировки в это лечение, а, порекомендовать какое-то до обследования пациента перед визитом, мощным визитом к врачу, телемедицина позволяет, поэтому... А, Часть вопросов мы можем решить через телемедицину. И на сегодняшний день, когда закрыты границы, у нас есть пациенты, которые пользуются услугами телемедицинских консультаций для того, чтобы продолжать подготовку к тем манипуляциям, которые будут возможны, как только откроют границы. Да, Владислав Анатольевич, спасибо. Виталий Геннадьевич, вам вопросы задают наши зрители. Добрый день. Хотел оперироваться в клинике Канон, но я прописан в другом регионе. Возможно ли такая операция? Если да, какие для этого требуются документы? Проблема с порванной связкой. И, кстати, тут, вот, как мы и говорили с вами, что люди едут к конкретному специалисту, хотят попасть к конкретному специалисту, здесь даже указана фамилия, как Вы ответите, как, что нужно человеку для того, чтобы попасть в клинику из другого региона? То есть, это вот, да, как раз Вы правильно сказали, что именно на определенного доктора идет, к сожалению, пациент, который не может или не хочет почему-то прооперироваться у себя. Значит, но ну, в этом году квот уже нет. Уже мы заканчиваем год, уже все, как бы. На следу в следующем году, пожалуйста, я уверен, что квоты будут по ОМС. -у. Там необходимо направление по межтерриториальным расчетам. Э, там 057У она называется, то есть если ему там лечащий врач даст направление конкретно в нашу клинику, это направление годно в течение двух недель, он попадет без всяких вопросов, без всяких денег. Ну, то есть сначала нужно обращаться на месте, чтобы И ему дали он, направление. Оттуда надо направление. Да. Это, угу. такой, ну, это закон такой. Да, спасибо вам, Виталий Геннадьевич. Я хочу поблагодарить всех наших спикеров, которые сегодня принимали участие в нашей конференции. Ну, хочется подвести небольшой итог. Хочется сказать, что область действительно много уже достигла в развитии медицины. Действительно, в области есть такие учреждения, и частные и государственные, которые могут конкурировать не только с столичными, но и с иностранными клиниками. А, такие клиники, у которых действительно есть чему поучиться, тем более в области большой потенциал для развития, чего хочется пожелать всем нашим сегодняшним спикерам и всем нашим зрителям пожелать здоровья. Спасибо всем огромное. Спасибо. И вам всего хорошего. Да. Спасибо. Спасибо.